Здравствуйте. Это Московский профсоюз таксистов. Дмитрий Петр, привет, Николай. Привет всем. Мы отработали по 12 часов каждый в экономе. Кто смотрел стрим, тот, соответственно, знает, чем мы занимались. 36 часов без перерыва, то есть один водитель Ну, как перерыв... Перерыв... ну, а, ну... 36 часов стрим был С обедами, с перекусами. Да. да, сами мы работали по 11 часов в экономе, возили все подряд. У нас было такое условие. Мы и... ну, там, в прошлом видео предупреждали, что мы будем делать, как делать. Собственно говоря, это был эксперимент. Мы решили убедиться, каковы доходы в экономе и определили очень четко. Значит, смотрите. Я за 12 часов, час я выкидываю, это был обед у меня, да, за 1 часов я заработал фактически 5000 рублей. Без там копеек. Скрины мы попозже выложим, да. Петь, ты тоже отработал такое же количество времени, твой заработок составил? 5200. Ну, хорошо, 5000 практически. Коля, у тебя какой заработок, сколько получился? Скринами мы это подтвердим. пять семьсот пять восемьсот пять семьсот с копейками там ну пять восемьсот за да. никакой чай ничего мы да не мы учитываем. ничего не учитываем учитывая ну если какой-то приходил там в это в приложение то он как бы автоматически да да да не ну вот мы, мы просто... Итого. того что мы и того что мы имеем первое в час в экономии таксисты зарабатывают 450 рублей в среднем мы посчитали это с вычетом комиссии С вычетом комиссии, ребят с вычетом комиссии. С Если покупка была бы смену у нас, у каждого Мы бы каждый на тысячу заработали больше Поэтому мы сейчас берем, что нету никакой покупки смен Мы берем вот то, что мы заработали И сколько с нас я... 23% с с нас, Да, да Заметьте, что по, по подмосковным заказам Минималкам там 15% да, 450 рублей в час по эконому Это первый вывод Второй вывод Днем получается э, пробег небольшой Получается, вот мы с Петей приблизительно по 200 километров проехали вот. Я чуть меньше, чуть больше Ну, практически вот такой пробег у нас оставил за 12 часов И это получается 25 рублей километров Ночью совершенно другая сумма получается Ночью получается 16 рублей километр То есть так вот серьезная разница Почему, Коль, такой, вот такая разница ночью? То есть ты ночью работал у нас, объясни, почему ты проехал не 200 километров, а почти 400 ну что, обычный конский пробег полчаса в среднем 500 рублей грязью, вот и все. Угу. Ты практически никакого а, пустого пробега практически не было. Ну да, завершил заказ, минута две-три, все пролетает новый эконом. Угу. Значит, каким выводом мы пришли? Сразу хочу сказать, мы также эконом возили в свое время и все возили. Я эконом первый раз возил. Первый раз по полной возил, да? Первый вот. Вывод какой, ребят? У машин приоритет нет. Давал заказы Яндекс. А, как, ну, единственное, минуту. что... А, ну, у меня подозрения возникли, что, ну, грубо говоря, на мою, на К+, да, вполне возможно, дальники дает. Ерунда. Ерунда все. Ну, или совпадение. все ерунда. Почему более-менее объективно все, ребят? Потому что мы работали тр троем и в разные дни, в разное время, поэтому у нас более -менее... Ночью... Соответственно, вот наш вывод такой, мы согласились с ним, что э, на сегодняшний день ночью работать не очень интересно. Это не очень выгодно. На своей машине бессмысленно. На своей машине, может быть, даже это бессмысленно. Вроде выиграл у нас Коля, победитель, потому что он больше всех заработал за 12 часов. Э, ну, на втором месте ты, Петь, на третьем я. Вот. То, что мы не выбирали заказы, мы принимали все подряд. Мы принимали все далее, подряд. так далее. Мы, я сегодня да. вышел утром. В пиковые зоны, да, где были доплаты до 400, меня он сразу дал на Волоколанку с юга, да? Да. то есть я сразу за этих зону ехал. Да. Но было условие, что мы не пропускаем ничего. Ну, и... Вот такое условие, да. и мы возили все подряд, ребят. Что я, к чему вообще все это, к тому, что Яндекс в принципе так и объявлял, что такси зарабатывают люди да, по 450 рублей в час, даже по-моему он чуть меньше назывался. Да, да, меньше. Чуть меньше, да. То есть, в принципе, это, это вещь объективная. Она подтвердилась нами. И вещь объективная. Почему я это все говорю? Потому, даже что... если 36, 3, наш заработок да. разделить на 36 часов, получилось 444 рубля. Это все понятно. Но затраты ночью затраты ночью на бензин больше. Поэтому получилось, что меньше всех на самом деле заработал Николай. Да, Что еще самое интересное? Трудозатраты на экономию существенно выше, чем Особенно на комфорте. Ночью. Особенно, Особенно ночью. ночью потому да. что ты проехал, извините, почти в два раза больше, чем мы. А денег заработал столько же, по большому счету. Даже меньше. А, ты меньше нас заработал денег. Потому что ты на бензин потратился. Что я хочу сказать. Ночью я так предлагаю, ребят, вот кто, кто первый раз может, такси собирается за все. Ночью вы можете, если вы как бы не знаете Москвы, там боитесь пробок, вы можете ночью, конечно, работать. Но, сразу скажу, возить все подряд, как мы, ну, это надо еще 10 раз отмерить. Не, ну, понятно. Ну, просто вывод такой, что цены ночные, они не неадекватны да, не объективно. Ночные цены нужно надо поднимать практически в два раза. Ну хотя бы, я вот уже говорил, что хотя бы должен быть ночной коэффициент. Короче, должен быть коэффициент постоянный. Хотя бы 1,2, 1,5. Это должен быть нормальный коэффициент. Если такого коэффициента не будет, то, в принципе, и водители будут не так охотно работать. Ночью. После 10 часов вечера, там, допустим, да, и до 7-6 часов утра нужен повышающий коэффициент постоянно. И подрезюмируем. И подрезюмируем, что первое, в экономе слишком много 25%. Второе, покупка смен, тогда, если ты говоришь, это не уберет, но покупка смен должна даваться в экономии всем. Потому что, чтобы не было несправедливости. Дальше третье. Вот. Коля злой, потому что он с ночи. Вот, я так понимаю. Третье. Это и же оно второе, потому что третье, оно на самом деле второе. Второе, значит, что я хотел сказать. Заработать в экономии можно. И я вам больше скажу, если аренда была бы адекватной, например, 1000 рублей, если машина была бы на пропане, то в экономии водитель зарабатывал больше, чем в комфорте. Вот и все. Усталости было бы чуть больше однозначно, потому что вот смотрите я вроде проехал даже чуть меньше чем в комфорте километров, но вот я себя вот объективно более уставшим ну, чувствовал, чем а, на комфорте, а ты как пить вот скажешь по поводу усталости именно? Ну какой-то момент наваливается, навал, наваливается усталость, а так да, вот это вот постоянно, потому что у тебя нет передыха, да, то есть заказ на заказ, заказ на заказ, из-за этого конечно усталость накапливается. И еще самое главное, что все пассажиры готовы платить больше. Да. Это вот, вот он, основной наш вывод Я хочу извиниться Не на много, да, на 100, на 150 да. рублей Но каждый пассажир Никаких бомжей попадался... я в экономии не вижу Нету никаких бомжей в экономии да. Практически все готовы, поверьте Готовы платить на 50, а то и 100 рублей больше за поездку да. Там люди совершенно не бедные ездили Вот по этим дешманским ценам им там эти 50-100 рублей вообще не принципиальны. А для водителей скажем, А для водителя по 50, -100 50 -100 рублей. Очень вот я сделал 20 заказов по 50 рублей лишние. Вот считайте сами. Да. эту штука. Еще хочу добавить. Если удастся четко разграничить, ну скажем так, вот классы по качеству обслуживания, чтобы люди, которые работают в такси, проходили определенную фильтрацию в классах, я не говорю, чтобы жестко там как в бизнес, как в этом самом в, в, в, вилле отбор проходил. Нет, попроще, но как при приеме на работу, хотя бы была бы определенная фильтрация. Тогда То есть, люди ха. готовы были бы переплачивать некоторые деньги за согласен, тот же комфорт, согласен. класс, больше платить. Это совершенно точно. То И, есть... Каждый водитель, который садится за руль комфорт или там выше класса машины, да, комфорт плюса, да? Угу. да? даже эконома, в принципе, к агрегатору не должны подключать подключашки. Ну, ты и прав. Не, они могут подключать, но перед тем, как человек подключается через подключашку, он обязан приехать в офис. Яндекс Такси или там не Яндекс Такси, там Сити, да, не ну, да, важно вокал, какой, ты, да, какому агрегатору. Прямо это да, агрегаторы это должны сделать, проверить все документы и человек должен ждать на свой класс какой-то экзамен, не просто там как пишется Азбука, да, да. или там. Я не знаю, что там. Да. Сколько аэропортов в Москве. Бы, да? хотя, бы, хотя бы как 3-4 года. И желательно. Назад. желательно прохождение есть, общих психологических тестов да. на психологическую устойчивость. Ребят, да. вы понимаете? заметили, я вот заметил очень четко, что когда клиент садился в машину ко мне, она комфортная, это сразу заметно. Да? Когда клиент видел, что россиянин, вот, нормальное, вежливое отношение, здоровался со всеми, в общем-то, очень хорошо рассказал, они начинали мне жаловаться. Это было неоднократно. На иностранцев сразу же начинали мне жаловаться, да? И там на, на то, что в машине воняет и так далее, что все плохо и все вообще ужасно. На что я им говорил, но, господа, вы же можете чуть-чуть доплатить, и получить более высокое качество обслуживания, и так далее. А они, видите, не готовы доплачивать. То есть, такой разврат получился со стороны да, агрегатора. Не то, что Их развратили. Да не то, то что Они могут доплатить, да. если агрегатор выставит там чуть дороже поездки. И все. Да, если они получат от этого вот некоторые преимущества по спокойствии и комфорту. Просто выиграют все. Выиграют все. Водитель если заработает из 20 поездок да, на тысячу больше, вполне возможно адекватный. да Он на час уедет раньше домой. Да, скорее всего ну, так да, и будет. Выспится, выспится он там выйдет свежий, довольный. Были... Спокойно пойдет на час, пообедает. Да? У него будет психологический и моральный фон совершенно <как> другой. Соответственно, водитель, если будет там, на тысячу полторы, это, ну, это нормальный заработок, если добавится 50-100 рублей к каждому заказу примерно, да? а, он будет более лучше относиться к пассажирам. То есть мой принцип... адекватнее. И будет все более-менее нормально работать. Но Ты... это на экономии. Мой принцип, который я вам говорил, что чем лучше агрегатор относится к водителю, тем лучше водитель относится к пассажиру. В конечном итоге, чем больше вы берете комиссию, чем больше, э, чем, вернее не больше, а чем меньше вы делаете стоимость поездок, особенно ночных и так далее, тем... Вы получаете такое отношение в результате пассажира к пассажирам водителей. То есть водитель, который голодный, там, допустим, что-то недополучает, водитель, который перерабатывает, водитель, который э, Даже, скажем, да, психологически, неудовлетворенный, психологически да, неудовлетворенный, злой, он в результате также относится к пассажиру. Я не беру неадекватных людей по жизни, которых дофига хватает, да? их надо фильтровать, их просто надо убирать в конечном итоге, и все. Но те люди, которые, поверьте, те люди, которые садились к нам в машины, я ни одного бомжа, во-первых, не встретил. Да. Я в пятницу в комфорте, поверьте, вечером, в комфорте в пятницу, я гораздо больше встречаю так, тех, кого он да, то есть людей, которые в такси за 50 рублей привыкли ездить, и еще при этом обливать их машину. Они, они на самом деле, Коля, очень, я, я заметил, не бедные люди. Те люди, которые все-таки бедные, я их вижу на остановках, я их вижу в метро, но никак не в такси. Даже с этими самыми минимальными ценами, там не ездят люди, которые ездят в метро. Да. Поэтому снижать цены – это безумство, которое они сделали из только из-за того, что они конкурируют между собой. То, что конкурируют они между собой, эти агрегаторы, – это просто безумство, которое нам. А знаете еще в чем проблема? Ведь мы же кормим, по большому счету, агрегаторов. Мы кормим агрегаторов. Это никого не интересует. Нет. И мы кормим. должны понимать, вот то, что мы кормим агрегатора, мы выдаем ему процент, и мы заслужили более нормального отношения, неважно в каком классе мы работаем. И каждый водитель это должен понимать, что он, отдавая четверть, а то и треть своего заработка да, за каждый заказ, он в результате получает отношения, которые вот последние годы только ухудшается. ухудшаются. Хотят, что они хотят? Чтобы были безмолвные рабы в такси. Даже иностранцы, которые приезжают, они здесь не имеют никаких правов. Сейчас, когда они станут получать, оплачивать налог 4%, уйдут от подключашек, будут получать деньги на карту, они станут, извините, совершенно по-другому уже относиться э, к агрегатору. Итоги мы подвели. Э, немного мы все напряглись, конечно, с этим экономным, потому что нас пугали цены там по 100 рублей поиски все но результат и результат это важная вещь и все результат мы мы вам выложили то есть мы не стали обмануть вот все как есть 450 рублей в час вот вам и эконом я в комфорте 500 вчера, Все. Я, давайте я просто вот коротко подрезюмирую Давай, первое что мы получили 450 рублей в час после вычета комиссии второе ночью работать Невыгодно. Вот никак невыгодно. То есть большие расходы на бензин, либо нужно жестко отбирать заказы. Третье. Трудозатраты на экономе существенно выше. То есть водитель устает существенно сильнее, поэтому... Как бы сказать, это поэтому мы и видим. Вот надо режим отдыха. Постоянные аварии, Да-да-да, авария, вот невнимательность. В 90% случаев это машина с эконом-классом. Да, вот и все. Поэтому на этом всем спасибо. Спасибо всем, ребят. Всем кто удачи. Кто смотрел, кто поддерживал. Виталик. Все, всем хорошей ночи. Всем хорошей ночи. Работайте отдыхайте, ребята. Работайте, ребят, удачи. Ни гвоздя, ни жезла. Все, парни.